Вы все-таки нервные? Хм, даже малявки прогоняют. А это что такое синее? Колючка, ли? Это же ты! Это я? Вообще не похож. Панки, не зли меня. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Лайк, лайк, лайк. с Панки перепил. И, и как тебе эта сумочка? Главное, очень мне так нравится. Вот туфли великовато немножко. Еще надо подрасти. О, привет. Что вы здесь строительством занимаетесь? Панки, не мешай. Ты что, не видишь? Мы замок вообще-то собирались строй, А ты вот все здесь ломаешь. Иди играй вон с старшими девочками. Вы что такие нервные? Хм. Даже малявки прогоняют. Это кто здесь малявки-то, а? Эх, одни с дойкой заняты. Другие фэшн обсуждают. Привет, Панки! Что, не видишь? Рисую! Да? И что? Что-то получается? Ну, конечно, получается! Сам посмотри! Хм... Что-то ничего не понятно! Какая-то золотая клякса, какие-то золотые галочки... А это что такое синее? Колючка, что ли? Ну, ты даешь, Панки! Посмотри внимательно! Это же ты! Это я? Ты чего, Петинка? Вообще не похож! Как это не похож? Ты чего? Посмотри внимательнее! Очки одолжить, что ли? Скажем так, с тебя вообще никакой. Э, следи за выражениями. Кто за мне Пикассо нарисовался? По крайней мере, лучше тебя рисуют И вот этих твоих каракуль. Слушай, Сахарок, они чего там? Ссорятся что ли? Ой, что-то сегодня Панки совсем не с той ноги стал. Тепляется ко всем. Но мне вот страшно, Потому что если он доведет перцинку, ой, ему не добровать. Так идем быстрее. Разберемся, что там Цветочек, цветочек, ты еще не видела, что дома творится, если они вдвоем собираются. Панки, не зли меня. Эй, ребята, что у вас случилось? Что-что, сижу себе рисую, никого не трогаю. Приходит этот... А сегодня к нам придет новая девочка. Она тогда объективно вас рассудит, потому что никого из вас еще не знает. И она будет оценивать только рисунки. Отличная идея, спасибо вам, Титерска. Ну что ж, поехали. Панки, давай пересаживайся. Я с Сахарком сидеть буду. Петинка, ты сегодня такая злюка, я с цветочком буду рисовать. Итак, что вы будете рисовать? Будем рисовать себя в будущем. Ого, звучит очень интересно. Ну что ж, давайте выбирать маркеры глазки надо закрыть. Где наша повязка? А у меня есть повязка. Я вам сейчас принесу. Ну что, кто будет первый? Я, я первая буду. И оп. Так. Один. Второй. И третий. Цветочек, ты видела, какие классные цвета, петинке попались? Угу. Яки такие. Ну, мне больше розовый нравится. Вау, какие клевые цвета мне попались. Прям как я люблю. М -м, мой любимый красный. Теперь моя очередь. Один, два... куколка будет Вот здесь наша куколка, наш судья, которая рассудит рисунки наших куколок и Панки. Ну что ж, давайте поскорее ее откроем, потому что нашим девочкам и Панке уже не терпится, чтобы определили лучший рисунок. Итак, вот и наша подсказка. Здесь кнопочка play плюс часы. It's play time. У нас уже была такая подсказка, когда нам попались две девочки. Теннисистка и тачдаун. Теперь посмотрим, кто же будет следующий. А, может у нас повторка? Я очень люблю вторую волну, потому что она легко открывается. Эти молнии вот так бжик-бжик-бжик. И все, и она открыта. Ой, у нас розовый шарик. И здесь наша наклеечка. Наклеечка, смайли. Хе -хе. Ой, смотрите, это же наша тачдаун. А это кто? А такой куколки у меня еще нет. А вот наша молния. Да, как-то последний слой не очень пошел. Ничего, мы все равно с ним справимся. И наш шарик. та -дам! А здесь куча пакетиков! И вот наши пакетики! Такая вот цепочка. Мы ее уже все хорошо знаем. А сейчас будет аксессуар. У -у -у. Ага, какие крутые очки, смотрите, здесь очки-сердечки, в такой вот золотой оправе, ой, какие они гламурненькие, мне нравится. А это у нас сумочка, я уже чувствую по форме. Ух ты, нет такой куколки, у меня еще нету. Здесь нарисованы такие странные разноцветные фигурки разного цвета. Розовая, фиолетовая, желтая, такая бирюзовая. Ой, такая классная сумка. И сюда поместятся очки. Та-дам! Вот так. И теперь откроем саму куколку. Ух ты! Ребята, смотрите! Это же малышка-единорожка! Смотрите, вот это удача, как я ее хотела, ахаха, класс! Да, Дань, тебе нравится? Да! И мне нравится, ой какая... бы вообще круто. Да, если бы была большая, вообще было бы круто. Но мы пока порадуемся маленькой. У нее, смотрите, у нее такие разноцветные волосы. Здесь однотонные. А челочка у нас разноцветная, розовая, сиреневая, бирюзовая и розовые трусики. Она нам подмигивает. И у нее очень красивые бирюзовые глазки. Но если честно, я думала, что мне попадется кто-то из клуба спортсменки, а тут такая удача. Ребята, точно, я просто перепутала. Я думала, если playtime, значит спортсменки, а playtime это означает театральный клуб. Как вам моя куколка? Если вам нравится, ставьте лайки этому видео! Хм, ну то ж, привет! Давайте я сейчас вас рассужу! Показывайте мне свои рисунки! Хм, вот это да! Такая маленькая, а уже такая бозная! Так, мальчик, что-то мне твой рисунок уже не нравится! Хе, классная девчонка! Мы с ней точно подружимся! Э, -э, э, я этой девочке не доверяю! Нет, я хочу, чтобы жюри было совсем другое! Ребята, друзья, мы сейчас вам покажем все свои рисунки, а вы, пожалуйста, в комментариях напишите, те рисунок вам понравился больше всего. Я считаю, что это самое правильное рисование перчинка. У нее полностью волосы становятся малиновые. Нет, не полностью, а только где розовые. Ай, полностью сзади. Вот так волосы у нее становятся розовые. У нее крылышки сзади, на спинке, смотрите. Здесь крылышки, у нее трусики тоже в каких-то пятнышках. И проявились носочки. А еще нашей куколки сердечко на щечке. Ой, как классно! И в холодной водичке. Опа! Она такая бледненькая стала. А теперь такая яркая, яркая девочка, яркая куколка. Но если честно, я бы хотела, чтобы она стояла, не сидела. И чтобы у нее были открыты два глазика. Тогда вообще была бомба! Ребята, а вы как считаете? Напишите в комментариях! Ой, ты так круто меняешь цвет. Ну что ж, добро пожаловать в детский сад! Беби-единорожка! Спасибо! си а можно я в песочницу играть пойду? Спасибо! Ну что ж, я пойду играть в песочницу! Ну что ж, друзья, теперь мы с нетерпением ждем ваши комментарии и ваши голоса! А если вам понравилось это видео, не забудьте поставить нам лайк А сейчас мы хотим поздравить наших именинников с днем рождения!